Густые длинные ресницы – давняя мечта Юли. В интернете она нашла мастера. Там их сейчас много, ведь услуга пользуется спросом. Специалист по ресницам позвала Юлю к себе домой. Так дешевле. Всего 2000 рублей, пара часов на кушетке и воспаленные веки на неделю. Полное ощущение, что у меня века просто сверх ресниц. Как бы. Я жутко, конечно, испугалась. Она извинилась, ну вот, но дело уже было сделано. И с утра я просыпаюсь. И у меня глаза просто китайского пчеловода. Они абсолютно э, не открываются, они красные, отечные. Аллергический дерматит, покраснение и жжение реакции организма на клей. Доморощенные мастера используют средства подешевле. В любых составе часто есть формальдегид. Испарение токсичного вещества могут спровоцировать появление эрозии. Аллергический блефорит чаще всего выражается в отеке. Отек и зуд. Иногда бывают такие поверхности, это сначала как эрозия, а потом она заживает и превращается уже в корочку. Кожный зуд и коросты, впрочем, меньше из бед. Неправильно наклеенные на нижний века патчи или ленты не позволяют плотно сомкнуть его с верхним. Так что во время наращивания пары клея могут попадать прямо в глаз, нарушая слезную пленку. Пагубно влияют на нее и непрофессионально подобранные ресницы. Длина ресниц, она должна быть оптимальной, не более трети от размера глазной щели. Если эти ресницы крайне длинные, поверхность глаза обдувается, нарушается строение слизистой оболочки, возникают разрывы слезной пленки и, как следствие, в общем-то, ее воспаление, и конъюнктивит... Воспалиться может и сама роговица глаза. Кератит еще одно частое последствие наращивания. Стараясь сохранить ресницы, многие в этот период перестают их обрабатывать. На волосках скапливаются микробы, которые только усугубляют течение болезни. Бывают такие микроорганизмы, которые.. Проникнув глубоко в роговицу, очень трудно излечиваются. В роговице появляется помутнение, так называемое ну, бельмо роговицы, То есть это мутное, непрозрачное пятно, через которое видно плохо, и оно снижает нам зрение. Если, несмотря на все возможные минусы, вы все же решитесь сделать наращивание, соблюдайте меры предосторожности. Просите использовать гипоаллергенный клей. В его составе минимум токсичных веществ. На упаковке, обратить внимание, будет надпись «Sensitive Advance». Это означает для людей с... Аллергичными глазами максимально подходит этот клей. Декларация соответствий, например, да, где оказывается марка клея, соответственно, о том, что он прошел у вас все нормы. При такой бумаге, грубо говоря, любой мастер может брать его и использовать в работе. Эксперты рекомендуют делать процедуру только в лицензированных салонах. Тщательно следить за обработкой инструментов, не выбирать слишком длинные ресницы, а во время наращивания плотно закрывать веки. Валерия Чемрова, Александр Спорошев и Михаил Шкрябин. Настроение.